Самые громкие распродажи. Как не попасться на уловки маркетологов? У нас есть целый ряд столов упаковки, на одном из этих столов упаковки девушка обматывала в стрейч-пленку 10, 15, нет, 20-литровых мешков удобрения. 11 ноября. Самое время закупиться удобрениями в ботовых количествах. Помочь нельзя забыть. Казанские ученые решают проблему аутизма. Сама занимаюсь детьми с такими, сама являюсь мамой такого ребенка. В общем, аутизм – это моя жизнь, моя профессия и то, в чем я, ну, с надеяться, неплохо разбираюсь. Всем привет! В эфире «Универ -ньюс», а в студии Арина Инчитайлюк. В рамках своего рабочего визита в Арабскую Республику ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с президентом компании Modern Group Уайледом Дибисом. В ходе встречи представители Modern Group и КФУ обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе и возможное открытие филиала КФУ в Египте. В Центре лимфологии и научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета состоялось обсуждение результатов лечения Алены Зариповой, пациентки из Челябинской области. Все подробности смотрите в сюжете. История болезни Алены Зариповой из Челябинской области началась после вторых родов в 1995 году. На ногах периодически возникали рожистые воспаления, образовывались трофические язвы.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 У нее еще заболевание, еще лечение не закончено на самом деле, то есть требуется еще этапы лечения. Ну вот вы видите, да, там еще а, область стопы еще до конца не очищена, не приведено в порядок. То есть у меня есть надежда, что мы продолжим через несколько месяцев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 Хочу сказать слова от, от своего сердца. Благодарю всех, кто участвовал в моем увлечении. Хочу сказать необычные слова необыкновенному человеку, который дал мне шанс на новую жизнь. Это Игизу Комидычу.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 В концертно-развлекательном комплексе «Пирамида» региональная молодежной общественной организации Лига студентов Республики Татарстан отмечает свое 25-летие. О всех подробностях с торжественной церемонией мы расскажем в ближайшем выпуске. А сейчас наш корреспондент расскажет с места событий о мероприятии. Лига студентов Республики Татарстан празднует свой юбилей – 25 лет. В честь этого исторически важного события в концертном зале «Пирамида» проходит торжественная церемония. Подробнее об этом смотрите в выпуске в понедельник. В этом году на 26 ноября выпал самый ожидаемый праздник для шопоголиков. Его ждут весь год. Из-за этого события в магазинах разворачиваются настоящие баталии. Речь идет, конечно же, о Черной Пятнице. Подробнее о феномене расскажет наш корреспондент. Черная Пятница – это день начала сезона распродаж. В России Черная Пятница стала распространенной лишь в 2013 году. Это один из главных праздников в году для шопоголиков. Состояние может быть сравнимо с со свиданием с любимым человеком. В этот момент, конечно же, происходит гормональный всплеск, и человек буквально пребывает в состоянии такого эйфорического подъема, да, восторга какого-то. И многие, те, кто становятся потом шопоголиками, именно идут вот за этим ощущением. Мы еще вчера обсуждали да, этот момент со студентами, что вас делает счастливыми. Там некоторые... Сказали, что нас счастливыми. Ажиотаж вокруг «Черной пятницы» возникает именно из-за массовости. Почему же люди совершают иррациональные покупки во время масштабных распродаж? Разбираемся с точки зрения психологии. Как бывает заражение во время гриппа, когда мы чихаем, передаем друг другу инфекцию, а эмоциональная инфекция, она тоже передается от человека к человеку. Наш соотечественник Владимир Михайлович Бектерев, основатель первой психологической лаборатории в Казанском университете, в начале 20 века еще писал «У толпы женское лицо». Что это значит? Человек в толпе в -то, пребывает в какой-то эйфории, да, в состоянии эмоционального возбуждения. «Черная пятница» — это ожидаемое событие не только для покупателей, но и для сотрудников магазинов и маркетплейсов. К сезону распродаж работники готовятся весь год. Скажем, в ноябре мы выросли в три раза к октябрю по количеству заказов. И... По выручке, по, по среднему чеку в два раза, и по выручке тоже мы выросли очень-очень круто, именно из-за того, что и количество заказов было больше в три раза, чем обычно, и э, средний чек увеличился, соответственно, и по выручке мы выросли где-то там в шесть раз. Главная проблема «Черной пятницы» — это иррациональные покупки и стрессовое состояние у покупателей. Как остановить себя? Но ну, возьмите, решите какую-то логическую задачку. <смех> Вспомните о том, что скоро сессия. Возьмите и просто сложную какую-нибудь теорему разберите. Найдите систему доказательств. То есть заставьте в этот момент работать свой человеческий мозг. Нельзя сказать, что на Черной Пятнице сезон распродаж закончится. В декабре всех ожидают не менее масштабные новогодние распродажи. Роберт Хасанов, Радмир Сафиулин, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялся круглый стол, посвященный проблеме аутизма. Подробности в нашем сюжете. В конец 90-х, ну как бы начало 2000-х, изнаменовался большой-большой прогресс. Проект, который был такой же, как геном, это Human Brain. То есть это нейробиологический большой-большой проект, который начал исследовать мозг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 В КСК КФУ «Уникс» состоялась лекция старшего прокурора по надзору за исполнением законодательства о защите интересов государства управления по надзору за исполнением Федерального законодательства прокуратуры Республики Татарстан Линара Валитова. Он рассказал о профилактике незаконного оборота и потребления наркотиков. В мероприятии приняли участие заместители директоров институтов по социальной и воспитательной работе. На этом все. В студии была Арина Нечитайлюк. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!